Чтобы быть хорошим пиарщиком, надо быть и прекрасным журналистом. Тогда они смогут найти и продвинуть ту новость, которая будет интересна всем. Об этом рассказал руководитель пиар-службы Нефизгруп Айгуль Мерзаянова в рамках мастер-класса в Высшей школе журналистики КФУ. По ее словам, хоть и пиар-отдел часто конфликтует с редакцией новостей, они должны быть в дружеских отношениях. Ведь именно пиар-служба поставляет эксклюзивную информацию. Кроме этого, спикер затронул тему отличия пиара от рекламы. Профессия имеет такие колоссальные тонкости который вот как раз и отличает информацию, которую у вас возьмут бесплатно, от информации, которую надо пускать только за деньги. Вторым спикером была начальник службы национального вещания ГТРК «Татарстан» и заслуженная артистка России Лея Загидулина. По ее мнению, карьерная лестница – это не должности, а профессионализм. Необходимо постоянно оттачивать свои навыки, обучаться и читать полезную литературу. К выходу в эфир надо относиться очень ответственно, и всегда должно присутствовать творческое волнение. Они сидели постоянно, свои мозги придумывали что-то, кроме этого. И действительно, каждый из них, вот вся эта группа, я очень счастлива, что я ну, скромно, но помогла им э, вот, укрепиться в этой нашей прекрасной профессии журналист. Благодаря мастер-классам студенты получают много знаний не только о телевидении, но и связи с общественностью. Ильвина Хадимулина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все будет всегда в теме с универньюз. Пока.